Тема, которую я хочу с вами сегодня коснуться, она появилась в моем, э, в моем сознании благодаря одному видео, которое я очередной раз пересмотрел. Уже когда-то видел этот отрыв, э, отрывок из интервью, которое было проведено еще в 1988 году. Э, я надеюсь, что многие из вас знают, что у нас есть церковная группа в телеграм-канале. Если кто-то еще не знает, то подойдите или к Станиславу Цыганюку, или к Владимиру Рязаку, чтобы они вас добавили в эту группу. Если у вас нет телеграм-канала, то создайте его. Сейчас практически у каждого из вас есть или iPad, или смартфон, где можно это все сделать. И там мы выставляем молитвенные просьбы, которые появляются вот прямо сейчас, для того, чтобы вся церковь могла молиться за те нужды, которые возникают. Какие-то мысли, интересные библейские стихи. И я не так давно выставил там ссылочку на вот это интервью, о котором сейчас говорю. И я посоветовал всем, кто вот в этой группе находится, пересмотреть это видео. Мы все говорим о том, что время, в которое мы живем, последнее. Вы согласны с этим? Я думаю, что да, адвентисты должны были бы с этим согласиться. Но есть одна деталь. Мы настолько... Свыкаемся с этой мыслью порой, что и даже эта весть о том, что Христос скоро придет, она становится в какой-то мере обыденной. Я скажу о себе, друзья. Тем более, я ж пастор, я служитель, я, наверное, особенным образом должен обращать на это внимание. Я не скажу, что я когда-то об этом забывал. Но все же каждый раз, когда там говорят, знаете, с таким эмоциональным надрывом, что все, последнее время, Христос скоро придет, давайте убегать из городов, из городов там, или еще что-то, мне хочется сказать, ну, ну, ну, подождите, подождите. Нет, я согласен, что Христос скоро придет. Я понимаю, что время последнее. Но мне кажется, что нам не надо делать каких-то скоропостижных таких-то движений, Наверное, как-то мы должны все будем понять, что вот, ну, уже надо что-то делать, надо что-то, наверное, и менять. Но желая, я просто не любитель того, чтобы вести церковь, знаете, на такой нотке постоянного напряжения. Вот произошло землетрясение, Христос скоро придет. Вот Папа Римский поехал туда, Христос скоро придет. Как бы это хорошо, но мне кажется, что все же мы должны строить наши отношения с Богом на любви к Нему, а не на страхе, что какие-то события произошли, значит, все конец. Мы сегодня говорили о суде Божьем да, на уроке субботней школы. И мы говорили, что это благая весть. Она должна вызывать страх. Она должна вызывать радость. То есть все равно где-то что-то в нашей голове надо поменять но когда я обращаюсь к молодежи я сегодня у них проводил урок говорил и говорю ребята ну вы понимаете что суд на небе идет и что мы не знаем когда вот откроется книга моей жизни или книги вашей жизни что это должно заставить мне почувствовать внутри ну как минимум какой-то трепет какое то волнение страх я наверное сразу должен телефон спрятать в карман выдалить там какие-то аппликации ну как-то ну что-то что-то должно отражаться в том что христос скоро придет правда с одной стороны так и мы говорили о том что ну да движение изменения какие-то должны быть должны быть какие-то внешние факторы которые свидетельствуют о том что я живу в ожидании пришествия иисуса христа должны быть какие-то факторы ну должны Просто они должны быть продиктованы не страхом наказания, а любовью и надеждой, ну, связанной со встречей. Вот и все. Но честно вам скажу, как я уже вот повторялся чуть раньше, ты и к этому привыкаешь. И иногда нужны какие-то моменты я не знаю как сказать не то чтобы потрясение но какие-то обстоятельства которые должны заставить тебя вновь это все переосмыслить еще раз понять и осознать что время такие последние а это означает что надо ценить каждым днем и каждым мгновением и вот когда я смотрел это интервью а она было связано с человеком, которого, ну, я так думаю, если вы смотрели это видео, вы знаете, это Роджер Мурнье, то он, этот человек рассказывает о событиях, которые начались в его жизни еще в 1929 году, когда он был молодым парнем, лет так 19. Интервью он дает в 1929. В 88-м году, то есть ему уже кто там с математикой быстро справляется. Если в 29-м было где-то 19, то в 88-м плюс 60, 80 где-то там, да, 80 с чем-то лет. И он рассказывает о том, как вот в этом юном возрасте он попадает после войны, после Первой мировой войны он попадает к сатанистам. И как вот начинается вот этот процесс его погружения вот в этот мир сверхъестественного. Это, это интервью так и называется, «Путешествие в мир сверхъестественного». Там есть две части. И он начинает рассказывать о том, что он там видел, и самое главное, что он слышал. Меня очень удивило то, он говорит, впервые об адвентистах я услышал на собрании сатанистов. И он говорит, ну тот священник верховный, который проводил вот это служение, он сказал, что хозяину, господину, как они называют сатану, он говорит, господину, очень легко справиться со всеми христианами, которые существуют на нашей планете. И причина — это воскресный день. Он говорит ему без разницы, какую причину они находят, чтобы проводить богослужение по воскресеньям. И ему все равно, какую причину. Он очень хорошо знает, что это событие, которое всегда раздражало Бога потому что это был всегда день поклонения разным идолам. И там он узнал, как я уже сказал, о том, что существуют адвентисты, которых господин терпеть не может. И он не может завладеть вот таким полным влиянием над ними по той причине, что они празднуют субботу. Честно, для меня это было, ну, такие мурашки по коже пошли. Потому что мы и к этому привыкли, согласны? но ну, мы ж ходим в субботу, потому что мы уже не представляем себе, как может быть по-другому. Мы порою даже себе, ну, как бы не осознаем даже, какое на самом деле влияние имеет то, что мы осознанно делаем этот шаг в нашей жизни. Не потому что кто-то так сказал, священник или, или еще кто-то, а потому что мы прочитали в Библии, что так должно быть. И у нас были препятствия, у нас были какие-то трудности, нам задавали вопросы неудобные, у нас были проблемы с работой, но несмотря на все это мы сказали, нет, я буду поступать только так, потому что так говорит Господь и не может быть по-другому и именно сознательный подход к этому вопросу он не дает возможности сатане влезть в наше подсознание и управлять я советую вам если вы не смотрели этот фильм это интервью посмотрите обязательно а если смотрели но это было давно обновите это в вашей памяти но был еще один момент, который в этом интервью меня очень сильно удивил в какой-то степени, а в другой, я бы сказал, в какой-то мере встрепенул. Это буквально вот полторы минуты. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели сейчас, это, ну, услышали эти слова из его уст. Пожалуйста, операторы, включите. И звук обязательно включите тоже. Сначала рассмотрим Великий Генеральный Совет. В начале 18 века, сказал первосвященник, сатана и все его духи по всему миру собрали этот Великий Совет с одной единственной целью – подготовиться к эре индустриализации, которая вот-вот готова была наступить в мире. Но Люцифер также предвидела следующую эру, которая последует за всемирной индустриализацией. И это была эра величайших научных открытий. Мир должен был войти в уникальный век, который изменит образ жизни всех и каждого. Люцифер также понимал, что эти изменения приведут к концу времени и к развязке в великой борьбе между силами добра и зла. Также первосвященник сказал, что все время сатана изучал Библию. И вот он видел, что написано в Даниила 12.4, где сообщается о времени кончины века. «А ты, Даниил, скрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится в ведение». Он понимал, что должно быть это и приведет в указанном направлении. Поэтому ему вместе со своими ангелами нужно было поменять модель действий, чтобы еще лучше обращать людей и изобрести способ, благодаря которому люди сами бы себя лишали права быть членами грядущего царствия христова спасибо спасибо большое я надеюсь вы услышали это был 29 й год когда он это слышал он говорит сатана предвидел что наступает век индустриализации это были как раз 1900е годы 30-е, 40-е, 50-е, появляются самолеты, появляются автомобили в общедоступной форме, заводы, фабрики, ракеты. Все начинает развиваться невероятно быстрым темпом. А дальше он говорит, а за этим эпохой индустриализации перейдет эпоха технического прогресса. Это то время, когда мы живем, дорогие друзья. Ну вы себе хоть представляете, что это такое? Какие это возможности? Говорят, что когда э, летел космический корабль на Луну, Аполлон, американский, то технического оборудования, вычислительных машин в этом космическом корабле, аппарате, который полетел на Луну, а потом вернулся обратно, было меньше, чем в современных электронных часах. Вы представляете себе, что это означает? И он говорит, после этого или во время этого технологического прогресса придет Христос. Друзья, это кто сказал? Сатана. И еще одна интересная деталь. Знаете, почему он пришел к такому выводу? Потому что исследовал книгу пророка Даниила. И внимательно исследуя книгу пророка Даниила, он пришел к такому выводу. Интересно и то, что в этом интервью он говорит, каким образом Люцифер будет делать подделку Пришествие иисуса христа и он говорит что главный акцент будет сделан на инопланетян и то что лжа христос придет как представитель других миров для того чтобы решить проблему с болезнями с войнами с религиозным противостоянием на этой планете это меня еще больше ну, в какой-то степени встрепенула. Вы знаете, у каждого из нас есть какой-то любимый жанр, там, книг, которые мы любим читать, или там, фильмов, которые мы там иногда смотрим. Ну, иногда, правда? Мой любимый жар, жанр — это научная фантастика. Я всегда любил про эти космические корабли, какие-то путешествия во времени или еще что-то. И я вам скажу, что вся... Научная фантастика, которая сегодня существует в, наши, в экранах, там я уже не могу, не могу даже сказать телевизоров, потому что сегодня это планшеты, айфоны, кинотеатры, она вся сегодня направлена на мысль о том, что существуют параллельные миры, что жизнь на нашу планету была перенесена из другого мира, из космоса, и что освобождение и решение проблем со злом, с бедой, с несчастьем на Земле тоже придет из космоса. Суперментор. масса, друзья, кто увлекается этой теорией, масса сегодня фильмов, которые направляют мозги людей в этом направлении. Сегодня нет уже идеи о том, что Жизнь на нашей планете Земля, она просто появилась от взрыва и ну, электрических импульсов, которые были в воде, которые привели к тому, что вот эти мертвые бактерии ожили от электрического тока, а потом они развивались и вот превратились в человека. Они понимают, это не жизнеспо... не... эта теория не жизнеспособна. И когда она появилась в 1800-х годах, когда Дарвину вот это все предвидел, на тот момент это было окей. Но как сказал Джордж, он говорит, что дьявол понял, что надо что-то менять. В связи с этими технологиями и этой, этим развитием надо что-то менять. И сегодня, как я уже сказал, идея другая. Сегодня жизнь принесена на эту планету из других планет. А значит, где-то есть наш прародитель, который и придет нас однажды спасать. И на сегодняшний день практически все к этому готово. И все этому способствует. Технологический прогресс в этом вопросе играет очень и очень важную роль. Я хочу вам задать вопрос. Вы сегодня информацию, ну, новости каким образом получаете в основном? Кто дальше читает газеты и узнает все новости из газет? Ну да, я бы тоже не тратил деньги еще и на газету. Телефон, да, компьютер, планшет. Я хочу вам показать небольшое видео, какие сегодня существуют спецэффекты для того, чтобы ну вот, поразить воображение человека и донести каким-то особенным образом до него информацию. Пожалуйста, включите этот видеоролик. Это было представление высокотехнологическое световое шоу и фейерверк в Циндао, Китай. В честь открытия Олимпиады в 2021 году. То есть люди смотрели на площадь, смотрели в свои или в очки дополнительной реальности, или на планшетах, или на iPad. Эта реальная башня стоит на берегу. Башня улетел. Как будто. можете представить размах тех спецэффектов которым, ну, которых сегодня достиг человеческий ум а теперь представьте себе если до этого всего добавить еще те спецэффекты которые может совершать сатана ведь он же ангел он не просто человек а теперь давайте чуть-чуть вспомним те библейские принципы, о которых мы знаем. Книга Даниила, 2 глава. Вы помните пророчество об этом истукании? Согласно этому пророчеству, где мы находимся, друзья? Мы становимся, мы находимся вот тут, у ног. Уже была Медоперсия, Греция, Вавилон, Рим. Мы уже давно тут, друзья. Давно. Еще одно пророчество, которое. Тоже мы очень хорошо знаем. Пророчество о 2300 вечерах и утрах. Скажите, пожалуйста, согласно этому, этой карте или диаграмме по 8 главе Даниила, мы с вами где находимся, друзья? Мы уже здесь. Я вам скажу, что нету больше временных пророчеств, которые бы сказали нам, что ну, еще вот это должно произойти, и только потом мы можем сказать, что да, Христос уже скоро придет. Я хочу прочитать текст, ох, наверное, здесь не очень будет видно. Текст, который, в котором апостол Павел описывает состояние общества перед возвращением Иисуса Христа на нашу землю. Давайте я прочитаю его. И обратите внимание на то, что выделено красным. Хочу, чтобы знал ты, что в последние дни тяжкие наступят времена. Люди тогда станут себелюбивыми, будут падки на деньги, хвостливы, высокомерны и злоречивы, родителям непокорны, будут неблагодарны и нечестивы, бессердечны, будут они и беспощадны в своей враждебности, станут клеветать на ближних, впадут в невоздержанность, жестокость, ненависть ко всему доброму и в вероломство. Будут люди безрассудны, надменны, собственные удовольствия любить они будут больше, чем Бога. Оставаясь по видимости благочестивыми, они будут на деле отрицать живую силу благочестия, таковых их сторонись». И вы знаете, я согласен, что этот текст можно было бы приклеить к любой эпохе. Потому что войны, проблемы, насилие, оно было всегда. Если вам приходится смотреть какие-то фильмы, э -э связанные с историческими событиями, 16-го столетия, 15 столетия, я как посмотрю, как тогда люди жили, и как, ну, как они, к примеру, воевали, то да это трагедия с этими мечами, с этими булавами, сколько было увечий, как это было жестоко. Сейчас пуль выстрелил, и все. Ну, то есть, даже смерть выглядит по-другому. Но есть одна деталь. Мир никогда не был таким гуманным, как в наше с вами время. Никогда так много не говорили о ценности человеческой жизни. Никогда так много не говорили о любви, о нежности, о прощении. Никогда жизнь человека так дорого не стоила, как сегодня. Я вам приведу простой пример. Пример. Сегодня много о фильмах говорю. У нас есть такие, такие ну, фильмы, в которых представляют приблизительно картину. Там отец, президент страны, его захватили террористы, захватили его дочь, и сказали, что если ты не скажешь нам пароль от ядерного чемоданчика, то мы ее убьем. Кто смотрел фильмы с подобным сюжетом: Что делает отец? Он дает им пароль от чемоданчика. Почему? Ради чего? Чтобы сохранить жизнь дочери. А никто не подумал, что ради одной жизни он погубит миллиарды. Ну это нормально? Мы смотрим на него и восхищаемся. Это нормально? Знаете, как было в древние времена? Вот окружило войско, город а там со стенами уже все-все ну вот прям проигрывают отец берет сына первородного в жертву его хлобысь ну чтобы выиграть войну чтобы спасти тех людей которые тут в городе для нас что это за жестокость ну вот так понимали ценность жизни то есть отдать своего сына в жертву чтобы спасти народ а тут надо пожертвовать народом чтобы спасти жизнь своему сыну вы понимаете насколько мир стал другим как по-другому ценится жизнь человека то есть я повторюсь никогда не ни мир не был таким гуманным никогда так много не говорили о ценности одной жизни но говорят одно а делают по-другому Говорят, как важна и ценна жизнь одного человека, но аборты – ура! Давайте свободу и право, и мы будем убивать миллионы людей каждый год. Но зато будем бороться за одну жизнь. Собаки, например, или кошки, которую там терзают. Вы понимаете, насколько этот мир перевернут? Никогда такого не было, как в наши с вами дни. Повторюсь, жестокость была всегда. Но чтобы так много говорили о любви и прощении, о мире, и в то же время так жестоко убивали и предавали, такого не было никогда. Поэтому этот текст особенным образом относится к нашему с вами времени. Еще одно событие. 24 глава Евангелия от Иоанна. Вы помните, Евангелие от Матфея, прошу прощения. Вы помните главный признак того, что Христос скоро вернется? И будет проповедана Евангелие Царства по всему миру. Мне как-то я не помню с родителями я разговаривал или с кем, они сказали, что ну они где-то слышали, что есть еще там ряд стран, в которых нету Адвентистов. Ну и мы знаем, что есть ряд стран, мусульманские страны особенно, они закрыты очень. Но друзья, если там нету Адвентистов, это еще не означает, что там не проповедуется Евангелие. Вы понимаете? Вы можете не пропустить человека через границу, найти книги и забрать, литературу или еще что-то. Но очень сложно сегодня перехватить сигнал интернета, телевидения. На всякие пароли, которые не придумывают, всегда находится кто-то, кто умеет этот пароль взломать. И мы видим, что сегодня на, на самых высоких уровнях это может происходить. На самых высоких уровнях взламывают эти пароли и выдают информацию которую государство не хотело бы чтобы оно поступало к их гражданам и точно так и распространяется евангелие я уже как-то говорил вот у нас тут был гость который воздушными шарами отправляет писание вот в эти страны коммунистического режима то есть не было еще такого времени, чтобы с помощью сети интернет, с помощью радио, телевидения, медиаслужения можно было залезть в самый отдаленный уголок. Ну, если уж это не получалось до конца, то в конце концов Илон Маск решил запустить на орбиту нашей Земли сколько спутников, кто-то помнит? Сколько Несколько тысяч спутников, чтобы создать вот такую сеть, Старлинк вокруг нашей планеты Земля, чтобы не было места, где интернет не покрывает. Чтобы везде был доступ интернета, и везде можно было передать ту информацию, которую нужно. Да, я понимаю, что дьявол будет использовать все это еще больше для того, чтобы сеять свое семя. Но поверьте, Бог тоже это будет использовать. Бог тоже это будет использовать. И не повторюсь тоже, не было еще такого времени, когда бы так распространялась быстро Евангелие, как сегодня. Вы же понимаете, вот нас сегодня в зале тут сидит где-то 300 человек. Мы выйдем отсюда, вы зайдите на нашу страницу YouTube и вы увидите, что кроме нас 300, которые здесь в зале, где-то 400 человек уже посмотрели это видео, пока вы доедете домой. А до конца этого там, недели будет где-то тысяча, полторы тысячи просмотров. А если взять все эти проповеди, все программы и передачи, то это уже миллионы просмотров. Понимаете? Миллионы просмотров. Когда было такое время, чтобы, чтобы я стоял тут, а меня слушали в Германии, в Израиле, в России, на Дальнем Востоке, где угодно. В этот же момент друзья это последнее время с какой стороны не посмотри пророчество, обстоятельства и даже сам сатана говорит что время последнее и вот в это последнее время очень важно чтобы мы могли понять каким же вопросом я должен задаться ну вот что это для меня должно означать и мне кажется, что ответом на этот вопрос ярче всего будет обращение Иисуса Христа к церкви последнего времени. Книга Откровения, 3, 3 глава с 14 стиха. «Ангелу церкви в напиши, так говорит Аминь, верный и истинный свидетель, источник Божьего творения. Я знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, как хотелось!» Хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч, но ты только тепл, а не горяч и не холоден. И поэтому я изрыгну тебя из рта своего. Ты говоришь, я богат, я много приобрел, и мне уже ничего не надо, но ты не осознаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. Я советую тебе купить у меня золото, очищенное в огне, чтобы разбогатеть. Купи белую одежду, чтобы закрыть свою постыдную наготу. Купи глазную мазь и помажь свои глаза, чтобы ты мог видеть. Тех, кого люблю, я обличаю и наказываю. Поэтому прояви рвение и раскайся. Вот я стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет дверь, к тому я войду и буду жить с ним, а он со мною. Итак, какие проблемы здесь представлены? Ты не холоден, не горяч. Ты не осознаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. Честно, это то, с чего я сегодня говорил, ну, начинал. Мы порой настолько свыкаемся со всеми теми вестями, которые нас окружают, что... Это уже не тревожит нас. Я готовлюсь к поездке в Украину и на той неделе разговаривал с секретарем конференции, где я буду проводить программу. Я очень хорошо его знаю, потому что это мой коллега, брат, с которым я 10 лет совершил служение. Не, не 10, 12 лет. И я спрашиваю, Саша, ну как вы там? Он говорит, не поверишь. Ты приедешь сюда, и ты подумаешь, что вообще никакой войны нет. Да, тревоги кричат, ну, они в Киеве. Знаете, Киев защищается больше, чем любой другой город. Ну, я имею в виду там ПВО и так далее. Он говорит, да, сплю, среди ночи кричит там сирена, но я даже не обращаю внимания. Повернулся на другой бок и сплю себе. Там же что будет, то будет. Сколько можно бегать в подвал с подвала? То есть люди даже к этому привыкают. Представляете себе? Люди даже к этому привыкают. Что уже говорить о, о том, что Христос скоро придет, что вот обстоятельства какие-то об этом свидетельствуют. Мы настолько с этим свыкаемся, что это уже никак на нас не влияет. Ни в эту сторону, ни в эту сторону. Есть очень великий риск, что мы в своем знании пророчеств, умении толковать священное писание, разбираться во всех сложных моментах и в умении давать ответы на все сложные вопросы, мы становимся самодостаточными. А что нам еще нужно? Мы сейчас любого на лопатке тут положим с нашим знанием Библии. Но проблема в том, что это приводит к тому, что мы читаем Библию для кого-то, чтобы кому-то рассказать, кого-то убедить, кому-то объяснить. И забываем, что Библию надо читать для себя, себя исследовать, свою жизнь анализировать свои поступки слова дела на каждом шагу с детьми с женой на работе в кругу друзей в церкви как часто мы говорим об этом друг с другом когда встречаемся в субботу на служении или где-то там на домашней церкви как часто мы обсуждаем духовные вопросы духовную жизнь Очень легко прийти вот в это состояние. Очень легко. И поэтому Христос дает совет или предупреждение, путь выхода из этих обстоятельств. Или чтобы не оказаться в этих обстоятельствах. Купи у меня золото, очищенное в огне. Купи и белую одежду. Купи глазную мазь. Что это такое? Золото, глазная мазь, одежда. Ну, одежда мы знаем, да, это что? Праведность Иисуса Христа. Перенимать Иисуса Христа как своим Господом и Спасителем. А золото? Вера? А глазная мазь? С одной стороны, я бы сказал так, что да, мы можем стараться находить объяснение каждому из этих элементов, но я бы сказал, что это все касается нашего, нашей с вами духовной жизни. Да? Согласитесь, что Слово Божье – это золото. Золотое, помните, как золотое яблоко на серебряной тарелке – это что? Это Слово, сказанное вовремя и, там, и так далее. То есть Слово – это золото. О каком Слове тут идет речь? О Слове Божьем. А глазная мазь, что помогает нам видеть самих себя, проблемы, других людей, чтобы понять их искренние желания и куда это приведет. Тоже Слово Божье. Тоже Слово Божье, которое открывает нам глаза. Мы читаем и говорим потом, как я не понимал, что это, это неправильно. Как я не понимал, что тот образ жизни, который я веду, он ведет меня в погибель. Что нам открывает это понимание? Тоже Слово Божье. То есть, по большому счету, в этом тексте Христос говорит, «Эй, стройте мои, свои отношения со мной на основании Священного Писания. Читайте Библию для себя. Не для того, чтобы кому-то что-то сказать. Не для того, чтобы кого-то в чем-то убедить. В первую очередь, надо, чтобы мы сами были убеждены. Тогда это слово будет живо и действенно. Но мне кажется, что апостол Павел давая советы, он э, углубляется чуть больше в нашу простую, обыденную жизнь. Я этим отрывком хочу закончить наше с вами размышление. Послание апостола Павла, Ефесянам, 5 глава, с 8 стиха по 20. Когда-то вы были тьмой, но сейчас, когда вы в Господе, вы стали светом. И вот его советы. Живите, как дети света. А дальше он объясняет что это означает а плод света это всякая доброта праведность и истина старайтесь разузнать что приятно господу не участвуйте в бесплодных делах тьмы напротив обличайте эти дела дальше он говорит о том чем такие люди занимаются то есть те кто идут, идут за тьмой в тайне даже стыдно говорить, но все тайное при свете становится явным. Свет делает все видимым, поэтому и говорится, проснись спящий, воскресни из мертвых, и Христос осветит тебя. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как глупые, но как мудрые. Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. Не будьте легкомыслены а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом. Наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах. Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа конкретные советы, что означает жить в последнее время, на что мы должны обращать внимание, на чем сосредотачиваться, от чего уходить. И уходить и в наших планшетах, и в наших телефонах, уходить и в разговорах с людьми, которые нас окружают. Если вы видите, что они вот туда, извините, направлены в тьму, уходить от этого всего. А лучше, как он говорит, наставляйте друг друга псалмами и песнопениями. Друзья, время, в которое мы живем, это последнее время. Опять-таки, я не хочу, чтобы это навевало какой-то страх. Я хочу, чтобы это принесло нам обостренные чувства ответственности за самих себя, за наших детей и наши семьи, родных, близких, соседей, коллег по работе, чтобы всем, кому мы только можем сказать, чтобы мы говорили о том, что времени осталось очень и очень мало. Дьявол сделает все для того, чтобы увлечь людей за собой. Но мы должны говорить о его планах и о желании Бога спасти каждого из нас, чтобы никто не погиб. Да благословит нас в этом, Господь. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец, Отец и Бог наш, Творец неба и земли, мы от всего сердца благодарны Тебе за Твою любовь и милость, за то, что сегодня Ты вновь касаешься нашего разума и стараешься достучаться до нашего сердца. Ты стоишь у дверей и стучишь, чтобы никто из нас не погиб, Господи. Спасибо Тебе за Твою любовь и милость. Я прошу, чтобы Духом Святым Ты особенным образом пребывал сегодня с нами, и не только сегодня, Господи, но и во все последующие дни. Особенным образом охраняй нас. Если где-то надо остановить, останавливай. Если к чему-то надо подтолкнуть, подтолкни, Господи, чтобы никто из нас не остался погибшим в этом мире. Прошу Тебя, Господи, не только ради нашего спасения. Используй нас как инструмент в Твоих руках, чтобы мы могли говорить о Твоем возвращении и другим людям. Господи, дай нам мудрости правильно использовать то время, которое нам осталось, чтобы мы не теряли, но приобретали. Молим и просим все это во имя Иисуса Христа. Amém.